Всем привет! Сегодня я покажу и расскажу про вот такого маленького, но очень полезного помощника по дому. Благодаря ему у вас всегда будет идеальная чистота. Пришел пылесос в фирменной коробочке, но к сожалению в дороге она довольно сильно пострадала. Увы, почта к посылке была безжалостна. Мне оставалось только надеяться, что сам пылесос не пострадал и остался целеньким. И ура! Мне повезло, техника не пострадала. Сам пылесос был в целости и сохранности. К нему прилагалась небольшая брошюрка с инструкцией на английском языке. На пылесосе не было никаких сколов, царапин или повреждений. Все идеально. Сверху есть удобная ручка, за которую пылесос можно переносить. Под пылесосом была крышечка, чтобы закрывать колесики, если прибор не используется. Потом я решила достать пластиковую вставку из коробки и обнаружила под ней еще сюрпризы. Во-первых, в комплекте есть необходимый для зарядки пылесоса шнур. К сожалению, без блока питания, но подойдет любой от смартфона. А также небольшая твердка, если понадобится разобрать пылесос. А во-вторых, есть небольшая тряпочка из микрофибры, которая крепится к пылесосу на липучке. Тряпочку можно слегка смочить, прилепить к пылесосу и тогда он будет не только собирать пыль, но и протирать пол. Очень полезно. Пылесос выглядит в точности, как на картинках продавца. С обратной стороны вы увидите колесики, с помощью которых передвигается и маневрирует наш робот. Две круглые щеточки, с помощью которых пылесос собирает мелкую пыль и грязь. Длинное отверстие, в которое всасывается мусор, а также липучки для крепления тряпочки. Еще есть отсек, закрученный винтиком, где располагается небольшой аккумулятор для перезарядки робота. Если открыть верхнюю крышку пылесоса, то вы найдете отсек для сбора мусора, который после уборки надо освобождать так как его объем небольшой. Если открыть верхнюю крышку контейнера, то вы увидите сверху фильтр, который необходимо извлечь, чтобы вытряхнуть собранную пыль. Все очень легко достается и собирается обратно. Понятно и без инструкции. Теперь не терпится испытать пылесос в действии. Остается только прикрепить тряпочку, еще раз взглянуть на инструкцию и приступить к тестированию. Возле кнопки включения есть световой индикатор. Когда пылесос работает, он горит синим цветом. Как только заряд заканчивается, синий индикатор начинает моргать и требуется поставить пылесос на подзарядку. Во время зарядки световой индикатор горит красным цветом. Полная зарядка составляет около 2-3 часов. В описании товара указано, что он имеет низкий уровень шума 65 дБ. На видео вы можете услышать реальный его звук. Элементы тоже громковатны, но более мощные пылесосы выглядят еще сильнее. Высота пылесоса около 6,5 см. Поэтому он подъезжает под кровать и шкафы очищает от пули доступные места. Но крупный мусор ему не под силу, так как отверстие пропускает только мелкие частички. Кстати, еще один нюанс. Если у вас длинные волосы, то они имеют свойство наматываться на щеточки пылесоса. В результате чего все перестают крутиться. В случае возникновения такой ситуации надо выключить пылесос и освободить щеточку от намотавшихся волос. Возможно, более дорогие мощные аналоги за 200 долларов справятся и с крупным мусором. Но наш малыш за 30 долларов осилит только пыль и шерсть. В целом, вещь полезная для постоянного поддержания порядка, но не заменит вам полноценную уборку и мытье полов.